Жизнь вся разделена, как два разных берега В одно время там и тут, и люди разные живут Над одним солнце встает, а другой во тьме живет Ой, солнце встает, а другой во тьме живет Один берег, деньги, власть Разделили всех на масть Лицемерие и лести Думают, что счастье здесь Но случается Живут всю жизнь и маются А и случается Живут всю жизнь и маются Другой берег не подстать, Берег Божья благодать. Небогатый, простой, Но спокойно там душой, И все те, что там живут, Радость ближнему несут. Ай, как они живут, Радость ближнему несут. Один берег злой и кровь, Другой счастье и любовь, Берега желания у реки раскаяния. Чтобы счастливым и любить, Нужно реку переплыть. Аида, чтоб любить, Нужно реку переплыть реку переплыть.